Ты будешь писать мне письма? Ты будешь? Ты будешь писать мне письма, ты будешь писать, ты будешь писать, ты будешь писать мне письма. Ты будешь писать мне письма. Посиди, сиди со мной, сиди на сиди Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина. Как Раневская играла, И я бы так же не смогла. Ты же будешь писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Да докурю, да добью за тобой сопротивление. Там, где окончен спектакль. Я сама, я сама За тебя, за всех, со всеми, но одна А за окном луна Моя верная подруга, одиночество слуга Ты же будешь писать мне письма Скажи, ты будешь писать мне Люди прошу лишь одного, Похороните меня за блинту со Остановились часы, полночь не бьют Нет больше друзей, которые лгут Траги, комедия, выход на бис Занавес медленно падает вниз Я не играла, я прожила всю эту песу Так, как смогла Зачем? Зачем? Я отпустила руку твою Зачем, скажи там, где окончил спектакль, реальная начинается жизнь. Курю, дай, добью, но, мама, прошу лишь одного, похороните меня за плинтусом.